Thank you. всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз из поднебесной пришел чехол или оплетка на рулевое колесо автомобиля в данном случае представлен вот данный пакет совсем недавно на моем канале была распаковка чехлов на кресло автомобиля универсальный всем желающим можно посмотреть в правом верхнем углу можно найти в случае его подсказки пришло как обычно в сером пакете достаточно быстро в течение двух недель и представляет из себя вот данный вид пакета внутри этого пакета у нас расположен Сама оплетка, а что из себя представляет данный пакетик, представлена здесь. Да, еще хочу сказать, что здесь варианты выбора достаточно разнообразны, как по самой раскраске, то есть можно взять непосредственно черный цвет с различной прострочкой, там красный и черный, есть бежевый цвет, ну и другие варианты цветов, ссылка будет в описании для всех нуждающихся. В данном варианте сейчас мы раскроем данную упаковку.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 У нас, во-первых, находится для того, чтобы сшить непосредственно на руле данный чехол. Это иголка с ниткой. Внутри также находится непосредственно сам чехол. Причем сам чехол есть варианты простые. Он тут даже показан, как можно осуществлять необходимые действия при кройке и шите. Вот здесь показано внутри этой упаковки. Да, диаметр колеса, вернее, вот этого кольца тоже разнообразный есть 38, 40 есть и так далее. Потом смотрите варианты и увидите. Выполнено из натуральной кожи. Есть некоторый запах, ну именно запах кожаного изделия, а не обычный. Едкий феноловый запах. Здесь есть дырки для того, чтобы дышало. Достаточно хорошо все выполнено растрочка. Вот такой вот вариант оплетки или чехла непосредственно на рулевое колесо на руль для автомобиля. Сейчас непосредственно займемся кройкой шитьей, а именно будем устанавливать непосредственно на руль данный вид оплетки чехла и осуществляет шивку данного чехла непосредственно по поместь. Переходим к автомобилю. Thank you. Как видим, все прекрасно сидит непосредственно на рулевом колесе или на руле данный чехол кожаный. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующих видео и до свидания.